啊！ Да, забыла, идет забываю, что он убрал, солнце третий. В сторону Гастелла идет. Давай, давай. Подъезжает третья ударная Мормурская есть, там то наряды какие, перегрозить. На Давай, давай, давай, давай, прямо. Идет в сторону Гастелла, Гастелла. Блин, ну что ты Давай, давай, давай, едет, блядь, нормально здесь, есть, лау! Не сухо, блядь, топчи, нахуй, педаль Копсена Подъезжает Гастелло На Гастелло повернул Повернул на Гастелло, пойдет по Гастелло в сторону Бодвина Ёб давай, третий, ёб твою мать Какого ты, нахуй, ты вообще, блядь, не можешь Слав, ёб твою мать Повыдись, когда, блядь, ворота заходишь на брезину Бодвина пришел Подъезжает Бодвина Пошел, давай, безумно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 Поблизного силина на Ленина, на Ленина, сейчас по На Ленина, Ленина ид ⁇ Давай, давай, давай, давай. Давай, такие, такие, такие, такие, такие, такие. Подъезжает к Ленину нашего Минатовского. Амиратского Ленина. Давай, давай, давай, давай. туда, давай. Вс ⁇ Вс ⁇ Ложился дома! Островок безопасности! Вызываем тебе! скорая загорелся! Движай сюда! Да. Блядь, где это нахуй вся эта хуйня? Давай, беги! Вызываем! Давай, Каставку МЧС, скоро! Э -э, скажи, куда-куда поточнее! Силена объездная! Островок тут один! Скорую давай сюда! Быстрее, а, трупы есть нахуй! Давай быстрее! Там трупы походу! И пожарку вызывай! Сейчас звоню, до скорой, до скорой, звоню. Труба походу. На Один трубной. Глаза ходят. Не, не, не, Сколько человек там? Корст, ну походу тут Два как минимум Двухсотых Ну да, лоскуты полные Давай быстрее МЧС Скорую тоже парочку 99-го